Рубрика Мурашки Истории Рапино Часть шестая Красавица Ветта Когда в Рапино заискрились снега, А лодки убрали под кров, Из моря на берег ступила нога, Любимейшая из богов И взгляд ее мир обжигал, как костер И шаг ее полон цветов Она Афродита, Ашун и Хатор, Пришедшая с моря назов, И где не пройдет за ней солнце и ночь Идущие как к алтарю Визитом решила почтить в Рапино Любимую жрицу свою Которая в святочный вечер Одна гадала на белой свече Какого из трех она влюблена? На чьем просыпаться плече? На том, чей хозяин не молот уже, но мудр, богатый учтив? Широк его шаг, широк его жест, но узок, по сути, мотив. Красавица Ветта ему ко двору, как яркий турецкий ковер. Достойная пара его серебру, достойный для дома узор. А если второй? Красивый, как бог, изящный, как пение птиц. Лишь то, что подобный увлекся тобой, уже очень лесный мотив. И Ветта, сама так прелестна, что шторм при ней засыпает, как кот. Рисует себя с ним и думает, что они идеальный аккорд. И каждый при взгляде на них обомрет, и каждый глаза отведет. Но их красота ведь однажды умрет. А что у них, кроме нее? А третий. Он столько ей слов посвятил. Он сам, словно дамский роман. И вето его нескончаемый стих, его человеческий храм. Что может быть более лесным для дев, чем музой для гения стать? Он пишет портреты ее на воде, хранит ее образ в листах. Он сможет навеки запомнить в ней все. И сердце его, как трофей. Но любит ли он этим сердцем ее, Или же любовь свою к ней? Богиня касается жрицы своей незримо И очень легко смеется богиня, И ласковые ей глаза закрывает рукой. Жестокие уроки прекрасных богинь. Проси их, коль нету дорог. Красавица Ветта на следующий день проснулась слепая, как крот. Проклятая только ее ворожбе. Лишь шепчет богини душа, Пусть сердце покажет, кто нужен тебе, Глаза же не будут мешать. И в первый же день зашумел Рапино, Красавица Ветта в беде, И первый жених ей привел под окно Великих ученых людей, Но только бессильна наука когда богиня решила играть и первый влюбленный позиции сдал. Второму настала пора. Он громко неделю кричал о любви, но был его голос фальшив. И выгнан был веттый второй визави по мудрому слову души. А третий жених, тот, который поэт, вообще приходил один раз, прочел два сонета и старый куплет, сказал, что напишет рассказ, оставил цветок и ушел за порог. А после доходит молва. Он новую девушку, музой нарек, и ей посвящает слова. Порог ее был женихами забыт. Так в чем же богини игра? Ей нужно сначала самой полюбить, а не женихов выбирать. Подумала так, и вдруг сгинула тьма, и мир возвратился назад. Но только вот Вета отныне сама свои закрывает глаза. Когда непонятно, куда ей идти, Когда нужно верно шагнуть, Глаза только смотрят, А сердце глядит и видит единственный путь. Каждые две недели в рубрике «Мурашки» Истории Рапино Осталось совсем немного истории. До встречи.